17 сентября в зеленом зале главного здания КФУ состоялось подписание соглашения о взаимопонимании для развития академического сотрудничества между Казанским федеральным университетом и Холонским технологическим институтом Израиля. Со стороны КФУ соглашение подписал ректор Ильшат Гафуров, со стороны Израиля президент Холонского института Эдуард Якубов. Меморандум прошел дистанционно на платформе Zoom. На встрече также присутствовали проректоры и директора институтов КФУ. Мы также с вами оценили потенциалы для дальнейшего взаимоотношения по целому спектру направлений. И вы, и мы ведем исследования, и несомненно объединяя усилия, могли бы достичь такого, как сейчас можно говорить, синергетического эффекта. Лев Диденко, Ленардо Витяров, Универ Ньюс.